Друзья, всем привет! В этом выпуске делюсь с вами впечатлениями, как я съездил в йога тур в Крыму в кемп в поселок Новоуляновка. Вот в таком домике я живу, в лесу, чуть в сторонке от всех, с птичками, с кузнечиками. Тут таких дома три, в одном живу я, а два пустует. В силу того, что народ, многие сюда не приехали, аж 14 человек из-за логистики. Такой уютный домик с камином, очень мне нравится. И вот эта дорожка везет к моему домику. Вечером тут горит подсветка. Здесь парковка для моего автомобиля. Смотрите, какой потрясающий вид на горы. Здесь живут организаторы. Все мероприятия. Летняя кухня. Здесь баня. Давайте баню покажу. Вчера мы тут парились. Мы а, массаж, все а. Какой бы массаж можно сюда? А, как бы. Это организ... Александр, кстати, организатор. Ну и здесь у нас раздевалка. Вот такая парилка, хорошая парилка, душевая кабина и сама печь. Ну, из баньки вышли, там две душевые кабины есть, есть шезлонги, чтобы позагорать, и бассейн до конца еще не наполнили. И, как видите, эко-камп достаточно большой. Конечно, мы взлетим на коптере, чтобы вы увидели всю эту красоту сверху. И вот это важный момент. Эко-пространство, свободное от мяса, рыбы, яиц, алкоголя, курения, других наркотических средств. Красоту снимаешь? Да. Это место ресепшена. Одно из единственных, где есть Wi-Fi. То есть тут со связью огромные проблемы. В этом я вижу большой плюс. Хоть где-то можно отдохнуть от телефона. Малый зал и чайная. Двигаемся туда. Ой, такая тут чудесная атмосфера. Все такие добрые, такие душевные, экологичные. Вот он, чайный домик. Это верхний шатер для занятия йогой. Но вчера мы практиковали в Нижнем, там очень тоже круто, потому что вчера тут залило дождем, был Сильный град, вы посмотрите, только какие потрясающие здесь виды. Вообще, йога-тур у нас с 10 по 16 июля. То есть 17 буду в Сочи. Звоните, пишите. У нас новая практика. Эта тропинка приведет нас в столовую и в нижний шатер. А вообще... У нас программа очень насыщенная, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, будет интересно. Например, завтра мы пойдем такую поход-экскурсию, горы, озеро, в среду тоже будем выезжать, будет выезд на море. Например, сегодня с 7 утра у нас была практика, в 9 часов завтрак, в 11 еще одна практика, в час обед. А в 4 еще одни занятия, в 18:00 ужин, а в 20 часов концерт и медитация. Отбой в 10, в начале 11. .00. Вот мы и спустились к столовой. Ну, например, в прошлом году Эко Кэмп принимал одновременно около 150 человек. Тут сидит персонал, тут растут яблочки. Там стоят палатки. В общем, палатки стоят тут могут где угодно. Тут еще такое местечко с зоной отдыха. И вот такая большая столовая. А это нижний шатер, но ну, По количеству ковриков видно количество отдыхающих. Тут же делают массаж. Можно постоять на гвоздях. Ну как? невероятное ощущение. И отсюда тоже открывается чудесный вид. Вот там внизу небольшая заводь, оттуда квакают лягушки и, как слышите, кузнечики. Вот это с двери как его зовут? Чивас. Чивас, привет. Скажи моим подписчикам гав-гав. А в общем, рыбу тут не ловят, просто пожарный водоем с лягушками. Вот и так тут люди отдыхают поближе к турничкам. Привет, друг. Загораешь? А это общественный туалет и душ. У кого нет удобств в номере. Есть тут и такие бунгало. Солнечные батареи и парковка для гостей эко кемпа. О, тут явно кто-то хотел себе сделать дом. Но что-то пошло не так. Ну, а тут спрятался целый палаточный городок. Про детей не забыли. Есть небольшая детская площадка и зона с гамаком. Лепота? А здесь полным ходом идет инструктаж, как лепить из глины. Вау, как шедеврально. Михаил, а что это будет? Подставка под благовонию. Подставка под благовонию. А вот что из этого получилось. Александр, по всей видимости, делает пиалочку для чаепития, Да. Я решил, что это будет под фисташки, под А мы пошли встречать рассвет. Указательно рассветную скалу. Ну, от нашего лагеря. Идти нам. 30 сорок минут. Друзья, мы всем лагерем выехали в поход а в пещерный город Мангуб-Кале в Крыму. Я сейчас ставлю несколько красивых кадров. И в конце тура хочу поделиться с вами незабываемыми впечатлениями. Моя безграничная благодарность организаторам, тренерам, наставникам и, конечно же, всем участникам данного тура за эту невероятную, мощную, положительную энергетику. Отдельная благодарность всему дружному коллективу и, конечно же, шеф-повару за вкусное и полезное меню. В общем, всем рекомендую Эко Кэмп в Крыму, село нового. Ульяновка. Ну а если вам нужна недвижимость в городе Сочи, то подпишитесь на мой канал, обязательно там поставьте колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также приглашаю во все соцсети. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волкстрит. До новых видео. Пока.